Польские пограничники на границе с Германией задержали микроавтобус, в котором находились 8 граждан Украины. Возраст пассажиров – от 17 до 58 лет. Днем ранее они въехали в страну, указывая цель пребывания – труд в Польше. Во время допроса на немецкой границе признались, что собирались работать в Германии. Работодатель в Польше проинформировал Стражграничную, что действительно изготовил для иностранцев разрешение на работу, ждал их, но до места выполнения работы они не приехали и с ними не было контакта. Во время проверки транспортного средства работниками Стражграничной было найдено 10 румынских паспортов. Румыния подтвердила, что выдала их, но на совсем другие данные. Водитель микроавтобуса признался, что купил поддельные документы за 100 евро в Украине, а остальные фальшивки должен был привезти в Германию за небольшую оплату. Как информирует отдел пограничной службы, водителя задержали. Открыто уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства преступления и началось следствие. Относительно пассажиров, то всем аннулировали визы. Иностранцы получили запрет въезда и решение о добровольном выезде из Республики Польша.